Всем привет, ребята! С вами я, Флекс, и это обзор пака, точнее как обзор пака. Я, наверное, буду сегодня больше информировать вас. В общем-то, начнем. Что же я хотел сказать? Сегодня я хотел сказать то, что у меня скоро заканчивается сериал под названием 510, и на место этого сериала придет другой мини-фильм. Не, нова, не новая эра, как многие, наверное, думают. Это будет э, мини-фильм про Олега Воронцова. Но что там будет, я вам не скажу. В общем-то, сейчас мы можем наблюдать Mazda э, MX5 с выдвижными фарами. Э, Ее я слил то есть, в группе ВК. Кто, кто хочет скачать, можете заходить. Хотя нет, я даже оставлю под э, видосом ссылочку. Это у нас Mazda RX7. Да. Вот такая вот Mazda RX-7 Смотрите, кстати, на выхлоп Мне прям он очень нравится Как и сама Mazda Такие колеса. В общем-то, продолжаем Сегодня я хочу еще вам сказать То, что я скажу вам официальную дату выхода новой эры Когда на этом видосе будет 500 просмотров и 10 лайков Так что распространяйте его по максимуму Что же насчет новой эры Скорее всего ее никто смотреть не будет, потому что мо да, можно так сказать то, что я уже вырос, наверное, и никто не хочет меня смотреть. То есть вы видели, как у меня проседают просмотры. То есть я вообще не хайплю сейчас. Я даже не знаю, с чем это связано, но это факт, да. Это, кстати, у нас был Sun Skyline R30. Э, вот такой вот мне прям здесь текстура очень сильно нравится. Так, продолжим. Э, спринтер, вот это про прародители всего дрифта, да вот, его на них вот на так, таких тачках маломощных дрифтили японцы, представьте как, вот на таком говнище вот, маломощном, 80 сил не обижайтесь пожалуйста, фанаты этой машины, но мне прям не нравится ее дизайн морда норма, а за такой себе э, ну реально машина-то нравится, я сам на спринтере езжу, только не на таком в общем-то, вот такая хорошая тачка. Я, кстати, ее тоже слил. Слил вместе с этой Маздой. И она тоже будет по ссылке в описании. Можете скачать в группе, а можете и в, в... в описании. Следующая машина, это тоже спринтер, только переднеприводный. Так, это у нас спринтер, в общем-то, как у меня в реальной жизни, только немножко другой. Это даже не спринтер, это королла больше. Да, это королла. Но я его называю спринтером, потому что мне так привычно, я люблю спринтеры, да. Кто не рисовал спринтеры тут, короче, плохой человек. Кто не поставил лайк, тоже плохой человек. Кстати, вот спросите типа, ты чё на слитой карте-то играешь? Нет, ребята, это не слитая, это новая карта, да в общем-то я купил эту карту за 1000 рублей да да да не удивляйтесь не говорите то что я лох потому что я купил самую новую версию и здесь дофига зданий я даже когда изучал эту карту я один раз потерялся я вам реально говорю э, что же последняя серия но 510 за взорвет просто вам мозг это просто будет это жестко потому что вы просто хереете После вот этого 510 будет, ну, как раз мини-фильм про Лека. Спустя несколько, наверное, недель будет. Так, я вам забыл рассказать про эту машину. Это Sprinter Race. Я его так назвал, потому что здесь спортивные колеса, спортивная резина и выхлоп. Он, он намного быстрее. Кстати, смотрите, здесь даже болты есть. Вот, я их проработал. Так, следующая машина, последняя на сегодня, это... Та Йота Спринтер Дрифт, вот она. Я здесь не обращайте внимания я просто кривой фотошопер, да, я не умею фотошопить. Вот эти все машины я сделал сам, кстати, да. Здесь я сделал Интеркулер, ага, Интеркулер, Кулер. Я сделал, короче, вот такие обвесик такой вот маленький, увеличил еще больше губу. Да. Кстати, кто не замечал, здесь сто, стоковая губа. Здесь, ну, уже широкая, а здесь прям вот широкая, прям жестко. Увеличил немножко здесь пороги. Вот здесь можно заметить. И бампер задний увеличил тоже, по-моему. Вот, да, здесь тоже заметно. Ну, больше всего мне в этой машине нравится вот этот спойлер. Он прям вообще кайфовый. Э, мы можем, конечно, сейчас покататься. Но, но, но, но, но, но... Я вот эту машину еще не доделал, так что я вам ничего не, здесь не покажу. Ладно, вроде вас проинформировал и, и рассказал даже про карту чуть-чуть, про карту. Прикиньте, я. Ну ладно. В общем-то, вот, вот этот спринтер и вон та Мазда красная, вот, вы можете найти в описании. Так что не кричите то, что здесь ничего ни, от отсливом нету. Всем удачи, всем пока, с вами был NokiaFlex.